Всем привет! Вы наверное засиделись дома на карантине Погода хорошая, хочется выйти на, у, на улицу, посидеть на берегу реки, пожарить мяска, ры, рыбки на мангале, да, чтобы вот этот вот запах приятный, э, костровой был у мяса. Сегодня я вам покажу, как в домашних условиях максимально при, приблизиться к рецептам, которые можно приготовить на мангале. Я буду запекать Себас на вишневых ветках в духовке. Нужно ли мочить вишневые ветки. Они у вас и так будут мокрые, в любом случае, потому что вы их будете как минимум мыть. Они в пыли могут быть, так что помыть их нужно обязательно. И мой вам совет, ветки обламывайте сухие прямо с дерева, из-под дерева не поднимайте. И свежие ветки вишни тоже не ломайте, не портите деревья. Рыбу почистили, жабры удалили, приступим к ее подготовке. На первом этапе достаточно в брюшко вставить несколько долек лимона и я ее сверху смажу оливковым маслом. Я по похожему рецепту много-много лет назад готовил толстолоба. Голову отрезал, хвост отрезал. У меня была тушка, наверное, килограмма на 3-4 весом. Но я хоть убей не помню, сколько по времени он запекался и при какой температуре. Я помню, что я делал его несколько часов. Поэтому я не знаю, сколько у меня будет запекаться Себас до того вида, который я хочу получить. Но сейчас буду действовать логически. Поставлю низкую температуру 150 градусов И отправлю в духовку для начала на час А сколько на самом деле у меня уйдет времени Вы узнаете чуть позже Если вы заметили, я не солил рыбу Не добавлял никаких специй, ничего Я это буду делать в конце Минут за 10 до окончания приготовления Я хочу обмазать Сибас белым йогуртом По моей задумке он даст Красивый цвет рыбе Зарумянит ее И также я в йогурт добавлю Кунжут белый Он должен немножко потемнеть И будут такими, такие островки Должно быть прикольно А средиземноморские специи Добавят пикантности рыбе Ну что, друзья, задача выполнена. Получилось, как и задумывалось. Запекал я себас час 20 при температуре 150 градусов. Последние полчаса, каждые 10 минут с интервалом, я обмазывал сверху йогуртом. Ну, пахнет он чудесно вообще просто. Вишневые ветки. Не дымятся, не бойтесь. Но смола, которая э, есть все-таки в них, она дала вот этот вот аромат приятный, древесный рыбке. Такое чувство, что вот на гриле приготовлено. Очень вкусно, рекомендую. Несмотря на карантин, дома тоже можно делать праздник. Ну а чтобы ролики были вкусными, не забываем подписываться на канал, лайкать их, комментировать, делиться с друзьями рецептами, которые я предлагаю. Все, всем добра.